Сидел глухарь, стрелял далеко. Глухарь улетел. Бывает. Первый выстрел за эту осень. Далековато. Блин. Что, наверное, метров 60. Наверное. Ближе, ближе уже не подойти. Он уже смотрел на меня, уже начал топтаться. Ближе не подойти был. Собачка работала. Молодец, Соболь! Молодец, молодец! Молодец, Соболюха! Собачка работала. Далеко, Олег? А он уже на меня увидел, он меня вперед увидел. Но он уже начал топтаться. Но он от земли в пол дерева сидел. Не улетел. До него на не долетело. Да нет, дроп-то долетела, но далеко. Ладно, может быть будут еще моменты. Поснимаем. Фух. Хорошо. Пусть хоть и промазал, но азар словил. Впечатление хорошее. Привет, граждане охотники! кои-то веки выбрались коллективом на охоту на лося Пришли на ночь в избушку По дороге я стрелял по глухарю Лосей пока не гоняли Сейчас перекусим И выдвинемся По вырубкам, по делянкам походим Лось есть, наличие зверя Явное, все поедено, все погрызено Миша тут копает колодец Поздоров... Надо им весной была вода Поздоровайся людьми -то. с людьми-то вот так Олег режет сало Давно не был ребят На канале по причине Заработка денег Некогда было охотой заниматься За вот у нас еще второй выход Первый я поснимал Не выложил там это Ничего не было в общем интересного Сегодня будем ночевать Позднее начнем с Олегом устанавливать капканы но это позднее. Сейчас тепло. Куницу, куницу рано еще ловить, я думаю. Не вышла не выходная. Олег тут бобриков половил, трех бобров поймал, но он не снимает. Как-то, в общем, так. Ну, я думаю, весну колодец у нас нормально. Планироваться у нас строительство новой избушки, но ну, не знаю пока еще. Как время позволит Копай еще глубже, что ты? Что, в два метра, да? да засос еще засосет. ширину метр на метр. Засосет все равно, че да, ну что, ее, Она же глубже была да. что -то, что -то, что -то, ну вот. Ладно, что, ребят, сейчас перекусим немного По рюмке чая выпьем И пойдем Искать В этом году у нас В этом году у нас гаджеты Собака с ошейником Собака а, с навигатором у нас Приобрели такие вот рации. Отходи давай. <свят> в общем, гаджетами обзавелись в этом году. Надо его привязать к березе. Будем охотиться, если собачка луся поднимет, будем показывать навигатор, как она работает. Ну да? что-то работает он в этом году очень плохо. Лениво. Лениво. Отъелся за лето. Не подходи сюда. Где у него этот? Ты еще свой кусок не заработал. Олег! Где у тебя документы-то? Надо показать, что находимся-то да, по закону. На все лицензии. А то некоторые граждане, может, не доверяют. Думают, что мы браконерим. А Миша, вроде как на браконьера ты не похож. А да, на да, меня. Лось Лось крупный Так что, ребят Будем охотиться Будем снимать Сейчас я приехал на 10 дней Буду снимать установку капканов Результат позднее будем показывать Как-то, в общем, так Смотрите Может быть, что-то будет интересно Всем блогерам привет, охотникам, соседям. Интересно, смотрю ваши видео. Очень интересно. Давайте, не переключайтесь. Так, ребят, места пребывания лося. Все вытоптано. Все деревья оскоблены. Рогами. Здесь наверняка был гон. Все, все, все, все измета, вся делянка измета. Там он чуть дальше, Олег находится на метров 100 Там дерево осина, она просто вся съедена. Идем, собака что-то не работает пока ну. зверя явная, Собака, ребят, работает по лосью. Мы с Мишей подходим. Ближе подойдем, включусь. Так, ребят, погоняли лося. Собака ушла за ним, мы не смогли подойти. Видели, только ноги белые мелькали. Уже темновато в лесу. И вот в таком вот захламленном месте стоял. Вроде бы корова была. Если корова, так бог с ней, а быка сели. Просрали, блядь, жалко. Время у нас уже темнеет, все. Сумерки. Сейчас будем выходить к избушке. Прилично мы от нее удалились. Вот уже собака весь день не работала, и что то под вечер ей захотелось по лосику поработать. Бежим с мишей. глухари взлетают с разных сторон. Я слышал, что пять хлопала. В общем, как-то так, Олег нас ориентирует по навигатору. Куда выходить, куда ушла собака. Идем, в общем, за собакой. Лая не слышим. Ну Ничего, азарт словили, адреналин в крови кипит. Кросс полез, наверное, километра два мы пробежали. Сначала собака была 800 метров до нас. Мы бежали, бежали, бежали, бежали. Вот видно, не стоял, немножко отходил. Собака, соответственно, за ним он отойдет, постоит. Не наш. Не нашлось. Бывает такое. Если, конечно, утром бы его поднять, так мы бы его все равно нашли. А сейчас темнеет уже. Завтра завтра с утра продолжим ладно, дальше придем в избушку будем есть и готовить быт поснимаем немножко за застолье будет что показать наверное. да, Миш? Ну, может, будет. А быть, пока так, ребята немного охотничьего быта Тут у нас Харч варится. Будет суп со шкварками. Поехали сюда, лучше. Да. да. Такой вот охотничий быт. Проходили, устали. Полностью все не разложили. Сейчас на трассу разложим. Будем пировать нам начать делать? Я за водой ходил, Миша руждишко за спину положил на всякий случай. Бздиш похож, да? Бздю. <музированный> Ночью в лесу бздю без ружа. две банки тушенки, туда уроним. Олег уже подходит, Олег собаку дожидал. Собака ушла за лосем, долго очень ходила. Ругали его, ругали, он тут под вечер разбегался у нас на улице пошел такой тут приличный Иначе дождик. Сгорит. Газ не убавляется. Такое вот у нас тут бунгало, такой надо... Зелень надо... Зелень куда хочешь? И Чуть надо... да, тут дырка то есть. так вот охотники отдыхают вон там Олег идет, видно фонарик у него мигает покушаем, просушимся, поспим И завтра еще попытаем попытаем счастье охотничье любим мы все это место очень хорошо тут спится Главный охотник пришел. Ага. Главный охотник пришел. И сразу к столу. Сразу к... иди сюда, собаль. На, дам вот на сухарик на. Иди сюда, иди. На. Молодец. Гонял, молодец. Отдыхай, отдыхай, обсыхай. Поставили. Пить охота. Сейчас чай скоро питер уже. <рес> он думал, что еще что-нибудь найдет. Он рассчитывал, что еще что-нибудь найдет. Так <рес> он нашел же. А Надо было. было минералки взять лучше, а не лимонадовые. Надо было. Ему отдать. Интригующий момент, Миша Миша ставит на на стол суп. Он вот такой вот навар, такая вот наваристая баланда получилась у нас. Попробуем сейчас и скажем, что да как. Сразу вижу, что тут не... из невкусного плавает. Что, проснуть я рюмку чаю то нет? Давай. Самое вкусное, картошка Гранатовый сок Еще соли мало Еще мало, а? Еще мало. Держи, Держи, давай Так, а что, где это? Моя-то ложка Где моя-то ложка? Бля? Это моя Моя это ложка. Здрасте, а где моя? Я ее доставал из рюкзака, где моя даже а, не а, знаю. Значит, моя, в рюкзаке, моя вы, Миша. вот, блядь. Миша, достань, пожалуйста, мою моего рюкзака. Не пойду я туда. Она Миша, в кармане, блядь. в кармане, в одном из карманов, да. На быть. таким веслом работать. Да, блядь, таким веслом хуй поешь, блядь. В ком-то из карманов она, короче, лежит. в ком-то из карманов, блядь. Ты хорошо сказал, блядь. Утро, всю ночь дождь лупил, сейчас еще идет, встанем, поедим, чайку вопьем и двинемся, погода что-то испортилась, очень сильно спали нормально, Миша плохо спал, всю ночь медведя боялся охранялся их от медведей, зато Серега их всех распугался храпом лучше всех спал Соболь да, всю ночь он даже не шарахался Соболь, Дика сюда ничего, иди сюда Иди, иди, иди, иди сюда, иди. Иди сюда, иди. Ну. У печки спит, неохота ему от печки отходить. Бай, что Иди сюда, иди. Неохота вставать. С перекусим и пойдем. Уж не пойдем никуда. <свят> Тут останется. Дождь переждем. Олег вчера она рассказывала истории про медведей, как они палатки с охотниками. Давят. Давят, да. <свят> Охотников в палатках давят. Что за биолог-то, Олег? Не помнишь унилита? Начитался каких-то там этих. Насчитался каких-то баек Про то, что медведи Охотников в палатке давят И Миша всю ночь потом не спал Вот так как-то Собака находится в поиске луся Бегал, он тут крутился. Здесь нагрызено очень много деревьев. Видно, что зверь стоял. Собака распутывает. Побегала, по той стороне покрутилась, повертилась. Теперь ушла туда. Будем ждать извещения. Собачка вернулась, никого не нашла. катилась долго. Здесь она, если олег заходить в лес там, рубки пройдет по ним посмотрит где-то ось рядом выходим мы из леса ничего сегодня нам не удалось добыть сдалось собака побегала побегала так и не нашла ничего уставшие голодные идем сейчас в банке попаримся отдохнем в общем как-то так на два дня сходили на разведку. Уставшие голодные, Слушай, уставшие, голодные, но довольные. Ладно. Буду снимать, буду выкладывать видео. Смотрите. Может быть, будет интересно. Всем пока.